Добрый день! Вы на канале 18 соток, И сегодня хочу рассказать Как я выращиваю томаты Для начала Я вам расскажу Как я подготавливаю семена Вот семена у меня В таких вот судочках Довольно дешевые судочки Вот здесь Уложена Салфетка вот Две салфетки вместе И вот они разделены так четыре части это четыре сорта для начала я замачиваю семена на час вот в таком вот препарате который называется хлоргексидин это препарат предназначается для обработки хирургических инструментов также хирурги перед операцией протирают ним руки Протирается место разреза при операции. Ну, также он применяется для лечения гинекологических заболеваний. Этот препарат, ребята, просто бесподобный. Он не только уничтожает грибковые заболевания, также лечит инфекционные и вот, семена томатов я замачиваю на один час вот в таком вот растворе. Раствор можно купить в любой аптеке, он ну, там стоит копейки. Раствор этот на водной основе, не, только не спиртовой, именно водной основе. Разбавлять ничего не надо, просто залили тут какой-то кулечек или куда вы там положили семена на час. Если вы будете замачивать перец или семена, те, которые имеют довольно плотную скорлупу, вот. На за матч где-то часа на 3 на 4. Вот. Дальше. Что я делаю дальше? Вот я уложил семена, сорта выложен. Потом применяю вот такой вот, ребята, препарат. Вот он. Он называется Previkure Energy. Даже сломо слово Energy. Это, ребята, препарат просто бесподобный. Он не только уничтожает грибковые заболевания, также борется с корневой гнилью. И самое такой бич всех огородников – это черная ножка. Когда вы обрабатываете ним почву, стопроцентная гарантия, что никакой черной ножки у вас не будет. Вот, ребята, вот я сегодня 15 число. Я посеял, выложил эти семена, развел Precure Energy, 3 кубика, ну 3 миллилитра на 2 литра воды. И хорошо обработал салфетки. Также точно я обработал сами семена сверху. Это все после того, как мы замочили на 1 час хлорексидине. Все. А теперь накрываем... Вот такими вот поддонами. Это поддоны под кассеты. вот Устанавливаем их и оставляем на проклевывание. Как только семена начнут проклевываться, мы их начнем высаживать в почву. Сегодня 17 марта утро Так, ребята, смотрите. Вот это вот 15 числа, 15 марта. Вечером я вот разложил семена. Обработал их Privecure Energy. И теперь смотрите, ребята, прошло всего двое суток. Смотрите, все семена абсолютно проклюнулись. Гляньте. Честно говоря, у меня никогда такого не было. Это Privecure Energy. Посоветовал мой знакомый. Он занимается тепличным бизнесом. Он говорит, вот возьми, говорит, не пожалеешь. Препарат просто бесподобный. Он стимулирует рост рассады, также стимулирует рост корневой системы. Но оказывается, он еще и действует и хорошо на семена. У меня в основном семена проклювались ну, на 4 там пятый день. А это, ребята, смотрите. Двое суток, это я 15 вечера положил. И 17 сегодня утром. Вот смотрите, как они проклюнулись. Гляньте. Бесподобно. Ребята, я не рекламирую этот препарат. Ребята, кто пользовался этим препаратом, напишите свое мнение. Как? Он понравился вам или нет? Вот я говорю свое мнение по этому препарату. Препарат для меня просто бесподобный. Мне понравилось, так что будете постоянно ним пользоваться. Ну, смотрите, вот видите, есть результат, ребята. Результат на лицо. Теперь будем высаживать их в ячейки, в кассеты. Вот я подготовил почвосмесь. смесь. Забил кассеты. Почвасьмесь у меня идет 50% чернозема, 50% торфа. Я использую такие вот кассеты на 36 ячеек. Так, смесь у меня уже готова. Теперь мне нужно будет перед высадкой проросших семян томатов, надо будет обеззаразить почву. Обеззараживать я буду вот таким вот препаратом. Привикур Energy, Производство Bayer, Германия. Ну Говорят сейчас, что Германия уже не выпускает его. Ну, его выпускает, ребята, Польша. Так что <как> препарат просто бесподобный. Если вы высаживаете Почву, э, семена высеваете Вот в такие вот сутки Ребята Вот смотрите Здесь 100% может быть черная ножка И вся ваша рассада Может быть в течение 3-4 дней Лечь А вот в кассетах Если даже в одной ячейке Есть черная ножка Либо корневая гниль Она не будет распространяться по всем вы поняли, как пример вот в том сутке один росток может погибнуть, а остальные остаются целыми ну мы, чтобы не испытывать судьбу, будем обрабатывать Previcure Energy это стопроцентная гарантия от того, что вся ваша рассада будет чувствовать себя великолепно не будет корневой гнили, не будет черной ножки это стопроцентная защита от черной ножки так, мы разводим вот я уже набрал 3 кубика, это 3 миллилитра, на 2 литра воды. Ну, я здесь чуть-чуть больше взял, у меня будет где-то 2,5 литра. И почвосмесь всю надо идеально пролить. И потом уже посадим сюда проросшие семена. Вот я пролил кассеты. Срок действия этого препарата 15 дней. Через 15 дней можно провести еще одну обработку. Потом обрабатываем, когда высаживаем рассаду. И наши растения будут 100% защищены от грибковых заболеваний, от мучнистой росы, от фитофторы, от корневой гнили. Это препарат очень-очень хороший, ребята. Это профессиональный препарат. Единственный недостаток этого препарата – его цена. Он довольно дорогой, Ну, хотя можно покупать не, не обязательно в литровой бутылке. Есть и расфасовка в маленьких пакетиках там, по 100 грамм, 100, то есть по 100 миллилитров 100 мл, мне кажется, если у вас немного рассады, вам вполне хватит. Вот, уже подготовлены все кассеты. Они стоят в поддончиках у меня. И зато у меня рассада сверхострых сортов перца. Ну что, теперь только останется. проросшие семена томатов. Посадить в ячейки. Начинаю высаживать проросшие семена. Я пользуюсь такой, такой пруток у меня металлический. Я делаю им отверстия. Отверстия не должны быть глубокие. Делаем где-то глубиной 1 сантиметр И сажаем. Одна семечка. Мы каждый год сажаем очень много томатов. В этом году... Мы посадим 100 новых сортов томатов. Так что кто следит за нашими видеообзорами, если все будет нормально, в этом году, ребята, вас ждет видеообзор новых сортов томатов. Мы сажаем каждого сорта по три штучки. Один сорт, второй, третий, четвертый. И так в одну кассету у вот нас влазит с этой стороны 6 штук по 3. И с этой стороны 12 сортов. Ну, вот в одну вот такую вот, ребята, кассету. В дальнейшем мы покажем вам, как формировать кусты. Чем подкармливать. А сейчас продолжаем дальше высаживать. Вот так выглядит наша рассада. Она уже подросла в кассетах кассета на 36 ячеек сейчас мы будем их пикировать готовим почную смесь для перевалки томатов я использую вот ведро 10 литровое торфа и ведро чернозема все это смешиваем увлажняем чтобы оно было не сухим а влажным. И начинаем пикировать томаты. Почва 80 она уже немножко увлажнена. Смотрите, вот комок даже вот так вот нажал, он раз и рассыпался. Мы будем пикировать вот такие вот кулечки. Это рукав, они бывают в рулонах по 500 метров и по 1000 метров. Ширина рукава бывает разная. Для специальной паяльной станции у нас, в мы паяем их и сразу обрезаем. И вот получаются вот такие вот кулечки. Мы набиваем эти кульки. Какая емкость здесь я точно не знаю. Ну, как бы хватает. Вот так вот набиваются кулечки. И в эти кулечки мы будем пикировать томаты. Вот так. Каждый кулечек. Потом ставится отдельно в ящик. В ящик где-то заходит в пределах 40 штук. Вот такие вот кульки. Сейчас мы наделаем кулечков. Я покажу, как мы пикируем. Вот набили ящики. Вот такая вот у меня паяльная станция для пайки кульков. Вот рулон. Ширина ленты этой 80 миллиметров. 8 сантиметров. Это был километр, тысячу метров. Это уже четвертый сезон, четыре года. Это мы уже напаяли, даст как бы остаток. Ну, еще хватит на, может быть, на два года. Так, сейчас я покажу вам, как это все появится. Это я уже приделал сам. Так, одной рукой неудобно, ну, сейчас как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь покажу. Это вставляется вот так вот. Одна сторона сразу запаится вот край, так, сейчас попробую. <свист> так, так, так, так, так, вот регулировка здесь идет, выставляете, правда плохо видно, так, сейчас я вам покажу, плохо фокусирует, ну, в общем, время выставляете, через сколько он будет выключаться. <свист> Так, вот длина какая. Я делаю вот так вот, беру до края, дотянул, Все. Теперь берем, нажимаем. Раз, все, выключилось. Вот резак. Одной рукой неудобно, сейчас попробую как-нибудь показать вам. Дотянуться рукой. Раз, резачок. Хоп. Все. Ключик отрезал. И точно так же. Следующий. Дотянули. Вставили, прижали, лезвие раз, все, отрезали. И потом краешек вот этот вот заворачиваем немножко. Для того, чтобы было удобно набивать почва-смесь, чтобы она не заворачивалась. Сейчас я заверну покажу. Вот. Я завернул краешек. Для того, чтобы было удобно набивать почву. Рулоны бывают разной ширины, это 80, бывает 90, 100, 120, я не помню, короче, до 200 на 200 миллиметров. Длина кулька, соответственно, вы можете делать какую угодно. Если вы, примеру, занимаетесь розами, можно будет делать еще длиннее. Первый раз я покупал рулон, он был 70. Семидесятка. Ну, хотя и семидесятки вполне хватает. Так что очень-очень удобно. Очень быстро все это делается. Можно за полчаса, я не знаю, тысячу, полторы тысячи таких вот кулечков напаять. Вот кассета. Выбиваем ее вот таким вот крючком. Вот нажимаем, и она выходит снизу в отверстие. Прижимается вытаскиваем так, берем кулечек все кулечки пронумерованы вот, сорт примера 73 -й. номер достаем таким вот маркером я делаю углубление вот оно как раз по размеру ячейки ну, может быть чуть чуть меньше Вставляем, к примеру, сейчас я еще раз покажу. Я поставил, нажал, чуть-чуть расширил отверстие, рассаду я немножко подсушил, чтобы легко выходило. Вот теперь по размеру вставляем корешок, вставляем и прижимаем. Все, пересадили. Теперь у каждого кулечка обязательно обрезаем уголки. Это для того, чтобы можно было поливать вот эти вот кульки не через верх, а через поддон. Они будут стоять в ящике, потом ящик погружается в воду и через вот эти вот отверстия влага поступает полностью, смачивает почву. Теперь замачиваем ящик в воде как уголки у нас обрезаны И вода набирается Через низ И до самого верха Вот такая вот импровизированная Тепличка для рассады у нас Там вот стоят ящики С рассадой Рассада перца Рассада томатов Такие вот дуги Сейчас вам покажу Вот стоит наша рассада вся Здесь стоят томаты, перец. Сейчас тепличке 30 градусов. Сквознячок. Продувает потихонечку. Так. Через полмесяца будем высаживать.